Всем привет, с вами Макс Репьев и мы решили попробовать еще один новый формат видео. Это новостной блок, который будет сочетать в себе недвижимость и новости, которые происходят в Сочи, в Краснодарском крае. И мы будем его постоянно дополнять, дополнять, дополнять. Сегодня первый пилотный выпуск, поэтому прошу вас не судить строго, но я думаю полезную информацию мы вам дадим. И начнем, наверное, с недвижки, а потом уже поговорим про общее развитие инфраструктуры, поговорим про Сочи, Анапу, ну и вообще в целом, как вообще в Сочи и в Краснодарском крае жить хорошо. Первая отличная новость – это долгожданный Измайловский парк. Прошел суд в пользу застройщика. И по вопросу получения ввода в эксплуатацию решение суда вступает в силу 10 марта. То есть вы, в принципе, уже сможете заселяться в своей квартиры. Цена начинается от 200 тысяч за квадратный метр. И минимальная цена на 23 метра – это 5 миллионов 60 тысяч рублей. По факту это на сегодняшний день самая дешевая строечка, но ну, уже практически готовая, по ФЗ-214. Альпика Групп устроила тотальные распродажи на ряд комплексов. И скидки начинаются, точнее, варьируются от 50 до 150 тысяч за квадратный метр. Самый, наверное, такой... Изюминкой этой недели и та, которая сейчас проходит, является жилой комплекс курортный. И скидка составляла 115 тысяч за квадратный метр. И квартиры на сегодняшний день начинаются от 215 тысяч за квадрат. Даже, по-моему, некоторые можно приобрести и по 205. Большинство квартир уже распродано, но есть еще парочка. Вообще, чтобы вы понимали всю суть этого предложения, то в районе средняя цена 300 тысяч за квадрат. Здесь 215-205. Вы понимаете, разница составляет 85-95 тысяч вообще от цены по району. Альпийский квартал на сегодняшний день можно купить по цене от 250 тысяч за квадрат. Скидка составила примерно 100 тысяч с метра. Это тоже вообще так-то не кисло, учитывая, что минимальная площадь там составляла 34-35 квадратных метров. Вы понимаете, да, насколько это вот такой вот объем? И средняя цена в самом районе именно за вокзальный, и если мы даже возьмем центр, то это примерно 350-450 тысяч за квадрат, а Альпийский квартал это все-таки комплекс такого хорошего бизнес-класса, ну, по сочинским меркам, там большое наполнение коммерции, хорошая территория, самое главное, что это близкое расположение к центру, это, наверное, один самый глобальный плюс, ровное место, вся инфраструктура рядом, больницы, школы, в общем, все, что вы хотите, все, что нужно для жизни в нем есть, и цены начиная на сегодняшний день от 250 тысяч за квадрат, у нас появилась новостная рассылка в WhatsApp, и мы туда активно сейчас продвигаем ряд предложений по Альпийскому кварталу. Если она также вас интересует, вы можете написать нам. Просто хочу в рассылку новостную, именно по срочным вариантам. И мы вас добавим, вы тоже будете получать срочное предложение. Апартаменты комплекс Фазатрон находятся на Мамайке. Средняя цена вообще района 400-450 тысяч. Альпика объявила акцию от 250 тысяч за квадратный метр. Расчет должен произойти до 25 февраля. И скидка, ну, действительно увесистая. То есть разница, в принципе, со средней ценой по району 150 тысяч с метров примерно. Это будет апарты с доверительным управлением. Все, в общем, близко, замечательно и так далее. То есть для инвестиций, ну, вообще неплохой вариант. Покровский парк объявил скидку минус 50 тысяч. И это также стало более привлекательно для тех, кто любит микрорайон Светлана-Низ. Светлана-Низ является, наверное, Особым таким кластером для любителей жизни в Сочи. Это такой премиум район. Там действительно собирается хорошая аудитория, хорошая публика. Средняя цена квадратного метра вообще в районе где-то ну, от 600 за такие хорошие комплексы, типа Покровского парка. Так вот, Покровский скинул на 50 тысяч с метра. Если хотите более подробную информацию, обязательно напишите. У Альпики все хорошо, просто они немного расширяются, поэтому появились вот такие вот скидки. Жилой комплекс «Сочи Парк». В первом этапе уникальная акция «Субсидированная ипотека». Теперь можно приобрести самой вкусной ставкой в квартире во втором корпусе. Условия рассчитываются индивидуально. Все зависит от условия одобрения самого заемщика. Ставка начинается от 0,1%. То есть это специальные условия, по этому конкретному вопросу лучше уточнять конкретно. Для этого у нас есть менеджеры, можете к нам обратиться, мы вам дадим более подробную информацию. Также субсидированная ипотека в жилом комплексе «Кислород» со ставкой 2,7% на первый год, либо 6,7% на первые два года, на последующие года 10,7%. Это идеально подойдет для инвесторов, которые хотят ложиться на короткий промежуток времени. Опять же, я понимаю, что очень сложно сейчас это все воспринимать, на слух если вас заинтересовали какие-то цифры заинтересовали предложения лучше обращайтесь телефоны у нас указаны внизу в описании к этому ролику и наши менеджеры вам дадут полную информацию по поводу ипотек ставок в чем вообще заключается вся эта история и так далее Старт и продаж. Опять же, жилой комплекс «Кислород» открыл третью очередь. Минимальная стоимость от и 5,1 миллиона. Новый старт продаж жилого комплекса «Летний». Минимальная стоимость от 6,3 миллиона рублей. Это большая такая... Комплексная застройка в Кудепсте, там очень много скооперировалось самих по себе корпусов. И два застройщика реализуют этот проект, это Ава Групп и Неометрия. Неометрия строит жилой комплекс Флора, а Ава строит жилой комплекс Летний. Про недвижимость я думаю, что мы не будем сегодня глубоко как-то так углубляться в нее. Давайте теперь поговорим про инфраструктуру, потому что Сочи все-таки это место, а не недвижка в нем. Появится новый всесезонный горный курорт. Новый круглогодичный горный курорт, способный принимать до полутора миллионов человек в год. Так-то неплохая такая цифра, учитывая, что это только на один курорт, не на весь Красную Поляну. Появится он в 2029 году, то есть через 7 лет, господа. Но вы даже и глазом не успеете моргнуть, потому что с Олимпиады прошло уже 8. Вот. А вроде как будто бы и вчера она и была только сезонный курорт долина Васта планируется построить в горном кластере Сочи. Там будут развивать оздоровительные, горнолыжные, экологические и другие виды туризма. 13 километров новых канатных дорог свяжут 80 километров горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими общая зона катания составит 300 километров. Серьезный показатель. 300 километров трасс это получается расстояние от Челябинска до Магнитогорска примерно или как половина расстояния от Москвы до Питера это все горнолыжные трассы товарищи представляете какая вот как у нас в Сочи все развивается а, будут построены современные гостиницы категории 3 4 и 5 звезд апарт-отели пансионат клиника три с половиной тысячи номеров в новых гостиницах могут вместить почти 8000 человек в общем движуха намечается сочи развивается в горах сочи развивается в сириусе Сочи развивается в центре и новости образования. Наверное, начнем с Красной Поляны, потому что мы только что про нее с вами говорили. И новые образовательные учреждения на Красной Поляне построены в рамках реализации приоритетно-национального проекта образования по нетиповому проекту, разработанному с учетом особенностей рельеф. То есть какая-то школа появилась действительно с учетом рельеф. Наверное, там видно город открывается в наикрутейшие панорамные окна и все-все-все. Все строительство, монтажные работы в школу в детском саду уже завершены. В обоих зданиях подключены все коммуникации, специалисты подрядной организации уже устанавливают мебель и оборудование в помещениях. Новая школа даст Красной Поляне 400 новых мест, еще 80 дополнительных мест появится в дошкольном учреждении. Об этом нас попросили местные жители, это я просто цитирую сейчас вам информацию с сайта администрации. Когда школьное здание будет сдано в эксплуатацию, все ученики поселка Красная Поляна и села ССЭДОК перейдут на учебу в одну смену. Вот это на самом деле прорыв, потому что я помню учился, когда в школе было две смены, меня так раздражало во вторую смену ходить, потому что ты и с утра не можешь ничего поделать, и вечером тебя заставляют делать уроки, а так в первую смену ты получился и у тебя весь день свободен. Короче. Ребят постарались, молодцы. И теперь у нас также идет строительство школы на Мамайке. Строители приступят к работе через месяц. Реализация проекта рассчитана на 2,5 года. Но при этом учеников как бы они разместят, но и также они им планируют сделать летние каникулы. То есть они поставят туда кровати, и там можно будет жить и летом. Господа, представляете, вот это вот круто. Причем со школы будет открываться, конечно же, вид на море. Возведут стадион с современными спортивными тренажерами. И школа будет состоять из нескольких объединенных корпусов. Также школьники смогут бесплатно отдохнуть на курортах Красная Поляна, сообщает пресс-служба ГК «Курорт Красная Поляна» – это бывший курорт Горки город». Акция стартует 18 марта и продлится до 11 апреля. Спецпредложение поможет семьям с детьми сэкономить до 40% на отдыхе. А для детей до 12 лет проживание, завтраки, а также программы из 10 развлечений также будут бесплатными. Кроме того, участники программы «Яркие весенние каникулы» получат дополнительные скидки до 50% на другие развлечения горнолыжного курорта, среди которых аквапарк, тюбинг, ферма «Северных оленей» и другие. Кстати, загрузка самого сектора Красная Поляна превысила 85% и вне февральских и мартовских праздников на горнолыжках ожидается резкого увеличения количества отдыхающих. Мы, кстати, тоже планируем туда сгонять, покататься главное только не разложиться. Будьте аккуратны, потому что я вот именно в мартовские праздники 5 лет назад достаточно серьезно там травмировался, после чего не катался. Уходим от Сочи и переходим в Анапу, где действительно реализуют очень крутой проект Диснейленд, но ну, по формату, и 50 новых отелей. Под Анапой вырастет новый город, в него вложат 250 миллиардов рублей. Мы как-то снимали уже про это место, его кличат и в принципе уже назвали, вбили колышки, что это новая Анапа. Комплексный всесезонный курорт мирового уровня располагается на участке 80 гектар в станице Благовещенской. Вы можете найти у нас на канале. Мы прям летали на дроне, показывали, что это место нетронутая природой, нетронутая цивилизация, точнее, которая можно действительно очень круто создать. Там очень крутые пляжи и ничего еще не построено. То есть там можно реализовать проект с нуля, есть мощности и там огромнейшие просто песчаные пляжи. В огромнейшие просто. Это станет самым масштабным и якорным проектом санаторно курортной сферы всего побережья России. На территории нового города появится 50 отелей от 3 до 5 звезд. Парк по типу Диснейленда на 100 гектар. Ничего себе. Конгресс-центр, также масштабно будет развито спортивное ядро и многие другие направления. В общем, господа, Краснодарский край развивается. Сегодня мы с вами познакомились про Сочи, познакомились про инфраструктуру Анапы, немного затронули недвижку, и я думаю, что для пилотного выпуска этого будет достаточно. И напоминаю вам, что у нас есть новостная рассылка в WhatsApp, именно построчное предложение, которое мы с ребятами готовим практически каждый день. Появляется все больше и больше предложений, которые действительно ниже рынка, и что. Чтобы их получить, нужно просто написать на WhatsApp «Хочу попасть в рассылку по срочным вариантам». Больше ничего писать не нужно. Это было все, господа. С вами был Макс Трепьев. Я вам желаю хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.